оперевшись на большую кучу белья. Белое, как видите, да? Это белье советских времен. Совершенно новые простыни, подытьяльники, и ведь не в количестве один-две штуки. Стопочка-то приличная. Сижу, думаю, подумываю, что же мне с этим добром делать. Ведь когда-то ничего в магазинах не было. Бегая Бегали, покупали, просто под идеальники. Это ведь не только для себя, понимаете? Я думала, что, ага, уже у меня дети, надо же хоть дочери будет что-то отдать, потому что ничего нет в магазинах. И также я думала, надо сыну вот чем-то помочь. Ну, хоть штук пять под идеальников и штук пять простыней надо же дать. Вот, но наступили такие времена, что этого добра сейчас и не надо. Понимаете, родители мужа еще и э, тоже ушли в мир иной. Там остался деревенский сундук, полный аналогичного барахла. Я уж говорю сейчас барахло, хотя это не так, потому как и простыни, и пододеяльники удивительно хорошего качества. Их постираешь, это просто белоснежные, делали тогда еще в советские времена. А в сундуке отрезы ткани. Два метра, три метра. Полтора метра, ситец очень хороший. Сижу, думаю, подумываю, куда же сие добро девать. И я решила, что надо все-таки шить постельное белье. Я вам покажу, как это я сделала уже, потому как это очень трудоемкий процесс. Из ситца, который был, ситиц разных цветов. Он был разрезан на определенных размеров ткани. Определенные размеры одинаковые и сложен в виде пазлов, и пришит и сшит естественно потому как как складываются пазлы, чтобы была картина, чтобы было красиво. И верхнюю часть пододеяльника сделана была из лоскуточков в деревенском в таком стиле. А нижняя часть, вторая половина пододеяльника сделана просто из белых простыней. И вот туда-то мои простыни пошли в дело. Таким же образом. Нарыла я в сундуке отрез зеленой бязи. Муж мне говорит, да что такая, да выкинь ты ее, это же вообще, ну, куда такое дело сейчас? Зеленое. И на ортопедический матрас сшилась замечательное просто. В сочетании с зеленой бязью и бязью белой. Совершенно неплохо. А наволочки тоже выполнены в таком же стиле. То есть наволочки выполнены в таком стиле, что одна сторона зеленая, а вторая сторона белая. Опять же, пошли в тему мои простыми. И так я шила два пододеяльника. Знаете, они служат, мне очень нравится. Так что вот такие есть бабушки, как я, с скряжестые, у которых есть вот такое количество, вот такое количество не под идеальников я рекомендую придумать и шить под идеаликом. Конечно, сейчас все это есть в магазинах, можно это купить, но качество, вот вы понимаете, качество вот самой простыни советского производства 90-го года исключительное. Стирается просто превосходно. Поэтому это ничем не подражаемый материал. Из всевозможных остаточков, ускуточков я очень люблю шить мешочки. Видите, какой красивый мешочек. Здесь у меня фасоль. Дышит фасолька моя здесь, сухая. Я их подвешиваю на стенку, ну, чем не? прекрасный мешочек для хранения сыпучек. Точно так же. Вот для лука я мешочек сшила. Это, эти остатки, лоскуточки, они валяются у меня уже не один год. И решила я им найти применение. Я не знаю, как у вас. Если у вас есть такие же проблемы и залежи, как у меня, то вы поделитесь, как вы это делаете. Мне очень интересно будет узнать. Может быть, еще что-то есть, то, чего не знаю я. Мне интересно. Действительно, очень интересно. Кучка-то у меня еще большая. Может быть, вы мне дадите идею того, что еще можно сделать из этих белых простыней. У меня тут и под идеальники есть. Ой, ну, ну кроме только того момента, как заворачивать там куда-то в землю, это не надо. Это не надо. У меня есть полотенца еще такие вот, вафельные их называли. У меня их тоже много. Ну, в общем, женщина и я богатушая. Ну, вы вот давайте подскажите, что можно еще сделать из этих белых простыней, что можно пошить? Мне будет интересно услышать ваше мнение. Вот сейчас посмотрите, как у меня получился пододеяльник. Ну, это я вам показываю только один, самый трудоемкий пододеяльник. Второй я сшила, там было достаточно метража. И верхняя часть цветная получилась, а нижняя была сделана из белых простыней. И были пошиты точно так же, как я вам говорю, из одной ткани. Наволочка была сделана, ну, из двух частей состоит наволочка, одна цветная, другая белая. Вот так сейчас я пускаю в дело свои белые простыни. Так что, может, вы подскажете мне, что можно еще такое сшить, чтобы пригодилось в хозяйстве. Oh <music>